Почему все люди спят? Ясно, что это системный процесс управления человечеством, но разве нет альтернативы? Ну, во-первых, не все спят. Кто хочет проснуться, проснется. Давайте так. В терминологии. Да? Спящий, пробужденный, просветленный. Много спекуляций этими самыми терминами. Давайте разберемся в сармой терминологии. Спящий и пробужденный, да, две стороны одной метали. Либо ты спишь, либо ты пробужден. Пробужденный – это термин из буддизма, из индуизма, к нам пришел, потому что у нас, в общем-то, такого термина на Руси не было. Означает он, познавший свою природу, всего лишь пробужденный это человек, который познал и принял свою природу. Соответственно, спящий это тот, который этого не сделал. Познать свою природу, это познать себя до конца, начиная от бога, который тебя создал, заканчивая специфическим потреблением калорий в разное время года. От я полностью свою природу познать увидеть эти взаимосвязи между одним и другим. И жить согласно этим правилам, этим взаимосвязям. Непробужденный, то есть спящий, человек вынужден жить по другим взаимосвязям, отличным от своей природы. То есть он не знает ни своего бога, он не знает ни своей собственной физиологии, он не знает ни своего пути, ни своего мышления, он ничего не знает о себе. Он живет по традиционному сценарию, он живет по традиционным заповедям, не пытаясь их осмыслить, не пытаясь их оспорить. Это спящий. Причину мы с вами только что разобрали, буквально на предыдущем вопросе. Почему? Потому что, во-первых, так удобно. Это психология большинства. И большинство, эффект толпы, он заставляет людей сжаться друг к другу, но при этом вот эта вот прижимаемость, она позволяет человеку чувствовать себя защищенным и в тепле. Исключение составляют те, кто по краям этой толпы, они периодически из нее вылетают. Вот те, кто вылетают, называются пробужденными. А все почему? Потому что их уже никто не подпирает, и единственное, что они могут, это быстро договориться с окружающей реальностью, познать окружающую реальность, в которой не существует людей, как подпорки. И только в этом случае начнется процесс пробуждения, потому что окружающая реальность покажет тебе, кто-то есть на самом деле без людей. И это нужно будет не просто понять, принять, но и сделать из этого силу, свою собственную силу человека, отдельно стоящего от всей остальной Сама методика вам показывает, что те, которые находятся по краям, это единичные элементы. Наверное, и они должны быть единичными на сегодняшний момент, когда настолько велико количество людей, настолько сильна конкуренция между ними, между идеями, между системами, между эгрегорами. И человек во всем этом ворохе спекуляций не является предметом интереса, он является инструментарием большого количества систем, которые пользуют его, как хотят. При этом рассказывают ему, естественно, что они делают строго ради него. Тот, кто спит, тот в это верит, потому что так удобнее. Знать, что о тебе кто-то заботится, это как раз к вопросу о предыдущем. Как только ты положил на кого-то ответственность, ты раб того, кому-то передал бразды правления своей жизни. Соответственно, спать тебе и спать, пока не выспишься. Тот, кто принимает ответственность на себя за свою собственную жизнь, сам, ни на кого не рассчитывает. Наверное, можно сказать, что если он не пробудился, но очень близко к этому, очень близко к этому. Возможностей много. Можно жить в системе, но не ведь важно в какой системе ты живешь, самое главное, чтобы система не жила в тебе. А вот как этого добиться? Путей много, на самом деле очень много. Можно быть странником, физическим странником, не иметь ни дома, ни семьи, ни детей, ходить по, -по, -по, -по путям, по дорогам, стаптывать башмаки и быть в этом отношении свободным. А можно иметь и то, и другое, и третье. И построить свою жизнь таким образом, что ни они от тебя, ни ты от них не будешь зависеть. И вот это высший пилотаж. Вот это высший пилотаж. Поэтому вопросы пробуждения, давайте так, пока это вопросы сугубо индивидуальные. Если вас раздражает, что вокруг вас и удручает, огорчает такое количество спящих людей, Задумайтесь, почему вы испытываете такое-то чувство, что вам до них, разве вы от них зависите? И если вас этот вопрос беспокоит, огорчает и удручает, можно сказать, да, вы от них зависите. А это значит, что вы не свободны и не пробуждены. И абсолютно точно сказать, я пробужденная, а не спящий, вы не можете, не можете. Вы просто в разных сновидениях существуете. Пробудитесь сами, и вам станет все равно, кто рядом с вами спит, а кто бодрствует. Искренне вам это.